Серьезно? Кто-то еще пользуется домашним? В 7 утра? Жесть. Я трубку брать не буду. Нет, нет, нет. А если это что-то важное? А может это папа с работы? Или типа родственники? А вдруг я выиграл в лотереи, что было пять лет назад? А может это воры, которые звонят домой, чтобы проверить, есть ли кто дома? Фуа. Алло? Ваше мнение, у вас есть пару часов. Пошли в жопу. Спасибо, до свидания. Я же... <coughs> я же говорил, надо проверить, дома он или нет. Что? Ничего. Ты что, злишься? Нет. Да что случилось? Я обиделась. Это я понял, на что? Я не понял. Ничего, не могу, руки, я точно обиделась, и не помню на что. Чтобы узнать, какой подарок хочет девушка, просто говоришь ей, что ты его уже приобрел, на самом деле нет. Она начинает радостно перечислять, что бы это могло быть. Соответственно, то, что она перечислила, это то, что она хотела бы получить. Зая, скоро 8 марта, а это значит что? Это значит, что я купил тебе подарок. Боже, боже, подарок? Подарок, подарок, подарок, какой же, какой же. А, квартира. <связывая> нет, нет. Машина. Мерседес. Нет. Туфли за 2 миллиона. Нет. Так, Зая, давай, короче, не будем гадать, все, это была плохая затея. Придет 8 марта. Узнаешь, подарю. Зая, за... яхту. Зая, зая. Мотоцикл. Зая, тихо, все. О, господи, какой же он не романтик. Здравствуйте, ребятишки, по вашим унывым личикам видно, как вы все отдохнули. Мы уже все очень сильно остаем по учебной программе. Никто из вас не сдаст экзамены. Все же достаем двойные листочки. Контрольная. Ну, наконец-то я дома, и у меня есть свободное время. На что бы его потратить? Может я успею закончить вязать свой плед? Или приготовить что-то экзотическое? Поухаживать за кожей? Или погоняться за котом? Я могу прочитать все, что откладывала на потом. Сделать маникюрчик? Или, наконец-то, убрать шкафу? Ну, лучше, конечно, позалипаем ленту или лягу спать.